Задумывались ли вы, какой путь преодолевают спортсмены, готовясь к Олимпиаде? А вот Энтони Эрвин знает, каково это – пройти тяжелый путь. Вся жизнь была впереди, а будущее казалось ярким и успешным. Рекламные контракты, особняки и машины нужно было лишь протянуть руку. Но Энтони свернул в другую сторону. Алкоголь, наркотики, полиция и даже попытка суицида. Никто не верил, что бывшего чемпиона можно спасти. Американец Энтони Эрвин с детства был гиперактивным, поэтому родители решили отдать его в секцию по плаванию. В 7 лет он взял первую награду, потом начал штамповать рекорды чуть ли не каждую неделю, шокировав всю спортивную Калифорнию. К тому времени у него участились нервные тики. Он часто и неконтролируемо моргал, а потом во время вспышек гнева непроизвольно матерился. Врачи изучили его нервную систему и поставили диагноз синдром Туретта. Чуть повзрослев, спортсмен понял, что болезнь поможет. Ведь агрессия – то, чего так не хватает многим во время соревнований. Страх был безбожно подавлен агрессией, когда Тони специально уменьшил дозу транквилизаторов. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее он был лучше всех на 50 метрах вольным стилем и выиграл первое золото. Он стал первым пловцом афроамериканского происхождения, выступающим за Олимпийскую сборную Америки. На своей первой Олимпиаде 19-летний пловец совершил невозможное, обошел Александра Попова, в то время действующего чемпиона на 50-метровке, и разделил первое место со звездой американской сборной Гарри Холлом-младшим. Но несмотря на первый взгляд перспективное и счастливое будущее, с Энтони было что-то не так. «Я чувствовал себя одиноким человеком», — вспоминал он, — «застрявшим на вершине горы, которому никто не может помочь. Мне не нравилось то, чем я занимался, и я не знал, что делать дальше». Плавание не приносило удовольствия, оно было сплавным плашной обязанностью, как тюрьма. Все закончилось очень рано. В 22 года американец решил завязать со спортом. На дворе был 2003 год. Сначала были запои, затем новые и новые таблетки. Он пытался покончить жизнь самоубийством, проглотив пригоршню успокоительных и пил каждый день, закусывая таблетками. Гонял на мотоцикле откопов и один раз чуть не разбился, влетев на всей скорости в «Мустанг». В его крови обнаружили следы ЛСД и кокаина. Все больше времени он проводил в камере полицейского участка, а не родного дома. Когда в очередной раз полиция задержала нашего героя в невменяемом наркотическом состоянии, Энтони, сидя в камере, понял, что жизнь нужно менять, иначе из этой ямы он уже никогда не выберется. Конечно, Эрвин понимал, что от скоростного тони не осталось и следа, и спорт – это тяжелая проталина прошлого. Вскоре он взял себя в руки и начал возвращаться в реальность. Походы в буддийский храм, изучение дзен буддизма и даже соблюдение поста в Рамадан стали для него более чем обычными, а еще игра на гитаре в рок-группе Weapons of Mass Destruction – оружие массового поражения. «Я больше не пловец Энтони Эрвин, а просто Тони, один из парней в группе», – признал спортсмен в автобиографии. После завершения карьеры Эрвин переехал в Нью-Йорк, где долгое время работал детским тренером по плаванию. После успешной сдачи экзаменов он поступил в Калифорнийский университет Беркли, где упорно учился и получил степень бакалавра. Он изучал литературу и открыл в себе страсть к средневековым текстам. Его мать гордилась сыном, ведь это была ее мечта, чтобы у Тони было образование в одном из лучших университетов мира. А в 2010 году он решил тряхнуть стариной. Начал упорно тренироваться, и вода помогла ему преодолеть все депрессии и поверить в себя. В 2012 году Энтони отобрался на Олимпийские игры в Лондоне. На дистанции 50 метров вольным стилем Эрвин смог пробиться в финал, но занял там пятое место. А в 2016 году в Рио, спустя 16 лет после первой мощной победы, Тони окончательно восстал из пепла. Он взял золото в эстафете и на коронной дистанции 50 метров вольным стилем, став самым возрастным олимпийским чемпионом в плавании. Сам Энтони признается, что хотел сделать себе новую кожу, хотел переродиться, и татуировки помогли в этом. На одной руке в японском стиле изображена птица Феникс, символ бессмертия и возрождения. На второй руке поселился огромный дракон. По словам пловца, быть быстрее в спринте, как поймать и приручить дракона. Думаете, узнали все возможное об Бентоне? Не тут-то было. О многих подробностях из своей жизни истории успеха талантливый пловец рассказал в автобиографии Chasing the Water Dragon, как приручить дракона. Книга вышла в 2016 году, но уже успела собрать множество положительных отзывов. Сейчас ему 40. Тони продолжает свою карьеру, занимается любимым делом. А свое сиднеевское золото выставил на аукцион и вырученные деньги отправил в фонд на оказание помощи жертвам чудовищного цунами 2004 года в Индийском океане. Эрвин максимально сосредоточен на тренировках. Я по горло сыт наркотиками, рок-н-роллом и саморазрушением. Теперь я стремлюсь только к созиданию. Что вы думаете об этой истории? Поделитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Спасибо за просмотр!